Всем привет! Вы на канале Абелит, канал по сборке мебели с собственными руками. Сегодня мы покажем, как мы собираем второе изделие для спальни – подвесная тумба под телевизор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. Ну а мы приступим. Для сборки подвесной тумбы под телевизор нам понадобится шуруповерт, карандаш, два сверла на 8 и на 5 – Мебельный болт, зенкер, рулетка, газлифты, универсальные подвесы, петли без доводчиков, шинное крепление к стене и линейка. На основании тумбы с торцов сверлим два отверстия на расстоянии 60 мм сверлом пятеркой и скрепляем с боковыми стенками. Крепим внутренние стенки мебельными болтами. Размечаем заднюю стенку HDF под универсальный навес. После установки универсальных навесов крепим вверх тумбы уголками на 16-е саморезы. Установили мы вверх нашей подвесной тумбы, теперь крепим заднюю стенку HDF гвоздями. В фасадах навесной тумбы сверлим посадочные места под петли сверлом Форстнер 35 мм. Итак, чтобы прикрутить петли к фасаду, Ровно нам понадобится ну, либо другой фасад, либо ровная поверхность. И делаем мы следующим образом. Сдвигаем. Ровно у нас выстраиваются петли. Таким образом мы аккуратно и качественно прикручиваем петли к фасаду. Пользуйтесь. Установили петли на фасад, закрепили их к тумбе. Следующим шагом будет установка газлифт-механизма. Газлифты мы крепим следующим образом. На фасаде отмечаем от края 90 мм. Внутри ящика по высоте мы делаем 240 мм. И глубина 20 мм. И последним этапом мы устанавливаем нашу полку на металлический держатель полок. И ваша навесная тумба под телевизор готова. Друзья, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, писать свои комментарии. До скорых встреч!